Из 40 дворов, которые числились в Приморее, осталось всего, наверное, жилых местных жителей. Осталось домов 10 с жильцами. Есть и баба Нина, баба Маша, Куки Валя что, как для лакос. Короче, если щи, ну, валяться от Да еще бы, допустим, не делал Вначале думали, что строим дом, как дачу. А потом оказалось, что он, как жилой дом. Наш, с дедом. <laughs> вот. И так живем по сей день. Здесь общественных не было. Никаких, Организация. Здесь было единственное, что школа и магазин. И в город мы выезжаем, он чаще, потому что он на колесах, а я не выезжаю вообще. Я... Мы, например, ждем смерти. Больше ничего. А что 85 лет, куда еще дальше? Угости молоко, кофе с молоком молодежи. Пригласи, это по твоей цели. Ты кофе-кофевар. Кофе, я не кофевар, я мамалыговар. Общаюсь с детьми. Сын в Москве, внуки в Москве, каждый день звонок девять вечера, начало десятого, между девятью и десятью звонок по интернету. Вот я чешусь каждый вечер. А да, я умсат изоладар, я уст кому-то с то диспозитией. Так, когда види нораш, здесь, уйди тот. Тот такая но, боже, была еще и А теперь, когда Луна вине, самая сделана турнирная жага, да, да, да, тот такая осталась. Фара дром, фара магазин, Друм устаивает гряло, я имею. Дака я ум ⁇ т, Это аре гряло. Питань, и у меня машина, я... С... Я у машины, и усим бадкапу. Я Я у меня дух, я у меня кастуля дебор. Да я как у нас крышка. Кай, на слово. Да, катуля. Ассондая. Главана, здесь